Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Залозный Иван, я специалист по домам, таунхаусам, компании Сочи ЕДВ. Вашему вниманию хотелось бы представить только что представленные в продажу дома в стиле хай-тек. Находимся мы на улице Блинова, в пяти минутах езды от Олимпийского парка, с видом на море даже уже начиная с входной группы. Входная группа очень стильная. Умный дом, откатные ворота, дома выглядят шикарно, декоративная штукатурка, клинкер, по участку будет озеленение, застройщик еще в процессе строительства, все водоотводы также будут заведены в единый контур, панорамное остекление, участок 3,5 сотки. Есть свой лос. Канализация не центральная, но лос достаточно большой. Растет также хурма. Вы можете ее собирать, урожай. Участок правильной формы, ровный. Давайте зайдем. Здесь также имеется навес В летней кухни. Можете сделать даже небольшую баню. Свободная планировка, алюминиевые стеклопакеты, качественные, качественная дверь требующей требующие замены. Газ по границе участка, доплата за газ 300 тысяч рублей. Здесь можно распланировать в одну спальню, кухню-гостиную, либо не городить никаких спален. Огромная кухня-гостиная, гардеробная, санузел гостевой. Хорошая, не крутая лестница, широкая. Второй этаж самый интересный. Здесь... Мы наблюдаем Вот видите, сейчас будет остекление Производится балконов Вид на море На Олимпийский парк Вечером будет шикарно Вид на горы уже с этого балкона Вот газ по границе участка Проблем завести газ нет С этих окон у вас Отличный вид на горы Высокие потолки Что добавляет простора И здесь у нас еще Шикарная эксплуатируемая кровля Под плиткой водоотводы То есть здесь Вся вода будет уходить под плитку И дальше по дренажной системе уходить Здесь также будет остекление Вот пожалуйста стеклопакет Присутствует Панорамный вид Просто шикарнейший вид Шикарнейший вид для отдыха данная вилла данный дом подходит идеально даже ахун видно то есть полностью вы можете посмотреть все самые лучшие красоты сочи которые за которыми сюда и приезжают и цена данного дома проходит в бюджет до 50 миллионов что очень ценно для такого качества постройки для центральной улицы блинова где находится вся инфраструктура магазины почта и разного рода другие инфраструктурные объекты остановка автобусы кому это необходимо Люди вокруг, да, то есть ровный подъезд, прямая дорога до Олимпийского парка. Буквально 5-7 минут, и вы находитесь в Олимпийском парке. 5-7 минут, и вы находитесь в аэропорту. Также еще хотелось бы пару слов о качестве постройки. Везде контурная подсветка. Вот эта линия белая на черном фоне, это контурная подсветка. Ночью все выглядит шикарно. То есть этот дом очень красивый ночью. На участке можно расположить Все что вам понравится Согласовать проект Озеленение Также здесь можно Два парковочных места Для автомобилей Если у вас два автомобиля Либо уже одно парковочное место И больше территории под баню Под возможно бассейн Если вы пожелаете Здесь место позволяет Либо джакузи С видом на горы и на море на эксплуатируемой кровле. В общем, вариант для отдыха и для жизни. Идеальный. Локация шикарная. И аэропорт, и Олимпийский парк и Абхазия у вас в непосредственной близости. Поэтому э, обращайтесь. Предложение ограничено. Да? То есть всего два дома и то один уже продан. Прекрасные дома для прекрасных людей, которые могут себе их позволить.